Здравствуйте, меня зовут Аблис Танисей, я работаю в компании прогресс-бор прорабом. В данный момент мы занимаемся строительством микрорайона, парк Борково, и на нем установлены дефектора компании турбодефлектор. Дефектора нам очень понравились своей стоимостью, своей простотой монтажа. Компания приехала, сделала все замеры необходимые. И дали консультации по монтажу и по эксплуатации. Все приехали, все установили очень быстро. Цена приемлемая у них и качество работ хорошее.